бы большое удовольствие. И ни при каких обстоятельствах не менять специализацию. Ведь сегодняшняя реальность такова, что для квалифицированных IT-специалистов открыты все двери. Мы находимся с вами в республике, которая формируется как будущая кремлевая долина Российской Федерации. И вы видите, здесь присутствует заменитель фронтизации а, Татарстана, и видите, какую поддержку вы здесь получаете. Нам пора прекращать, как один мой хороший знакомый говорит, заниматься импортно нам надо заниматься экспортно-нападением. Я верю в то, что каждый из вас способен создать технологию, которая обязательно будет использована за пределами Российской Федерации в нашей стране.